Привет, дамы и господа, с вами я, Иван Синенко, и это канал с соответствующим названием. Знаете, пока я сидел на карантине, я и думал, чем бы заняться. Ну и подумал, почему бы не создать канал на ютубе. На этом канале будут появляться онлайн-трансляции на различную политическую тему, социальную и общественную. И, возможно, чему-то смогу научить и тебя. Если ты хочешь быть в курсе всех событий города, страны и мира, то... Обязательно подписывайся на канал, ставь комментарии, ставь лайки и заглядывай почаще. Всем удачи, всем.